мои дорогие друзья и самые лучшие в мире зрители дачная жизнь это такая замечательная жизнь но ну, которая так резко отличается от нашей московской городской но ну, совсем другая жизнь здесь есть время и возможность задуматься о своей жизни о своих взглядах на жизнь и ну, в общем много много интересного и в том числе здесь столько бывает встреч с друзьями, а я очень люблю не только приглашать к себе в гости, но еще очень люблю и ходить в гости. И поэтому <с> жизнь здесь но совершенно раскрашена яркими красками. Конечно, после работы. Как видите, я уже справилась со своими зарослями, но все равно мне предстоит еще много кошений, не одно, чтобы привести свой газон в порядок. Итак, сегодня я вас приглашаю к своим друзьям. Но ну, казалось бы, что может быть необычного на четырех сотках? Ну, четыре сотки, это же, в общем-то, не так много. И, казалось бы, да, определенный набор у них растений, как мы все любим, розы, лилии, флоксы, что-то еще. Но, помимо этого, у них очень много интересных новинок, интересных эксклюзивов. Особенно много очень варигатных растений. Ну, от английского варигата это пестролистные. То есть вот эти формы растений у них э, можно встретить. И это все, конечно, замечательно. Но что еще могу сказать? Давайте увидим ну, все это. Итак, в гости на участке, где у нас Хозяева Альмира, Татьяна и Надежда. И посмотрите, как всегда, мы любим говорить о главном входе. Посмотрите, какой здесь красивый главный вход в полном цветении. А стиль бы начинает только зацветать, но все равно придем попозже, вы увидите. Но примерно понятие вы Барбариса Аурео с округлой плотной кроной и золотисто-желтой листвы разрастается до 130 сантиметров. Высота куста около 1 метра. Легко переносит морозы от 23 до 28 градусов. Уже говорит, поливать надо, поливать. И вот здесь при входе очень нравятся мне вот эти растения. Это что у нас такое? Вот, Потому что мне очень нравятся их Видите, они красивый куст, даже когда он не цветет. Он все равно очень красивый. А вот сочетание это белые-зеленые листья с прожилками. Ну, вообще, я умираю всегда, когда я вижу это. И желтые цветы, это просто вообще какая-то сказка. Гелиопсис пестролистный достигает высоту 90 сантиметров. Цветет гелиопсис с июня до октября. Ради этого куста даже стоит прийти. Но здесь вообще все интересно. Видите, какая... Ива здесь растет. Посмотрите, какой у нее ствол. Да? Это уже такой купили, сформированный. Красота. И такая же рядом интересная лиственница. Видите, она штамбовая, точно так же сформировали, что она падает. Вообще лиственница, воздух замечательный. всегда лиственницу очень люблю. Ну и, конечно, сразу же здесь... Климатисы, какие здесь красивые климатисы, просто сказочные. Так, а это видите, кто у нас там? Сова или филин скорее, да? Филин. Посмотрите. Посмотрите, какой климатис. У меня бордовая, это прям вот какой-то такой цвет. Ой, ну и, конечно лилии. А вот лилии. Лили. Как вот. Ну, лилии, вот как, кстати, когда они цветут, они сразу создают. Они махровые. Махровые, тем более. Они сразу создают вот такой вот красивый эффект. Сними и посмотрите, какая здесь красиво выросла роза. Такая огромная. Ну вот, а еще опять же мы, мы чуть не пропустили. Сирень. Посмотрите, сирень. И тоже она необычная. Посмотрите, какие листья. Ой. Изумительная окраска. Ну вот, Здесь саду вот так вот так вот. Вот так вот здесь, вот так вот. Махровая такая. Махровая даже, а цвет какой. Сиреневый. Красивая. Ну и, конечно, канны. Посмотрите. Не так уж у многих канны. но например, так, это кто у нас? Это бегония. Да, бегония клубневая. Она, вот, посмотрите, они, она похожа на розы, но она есть у многих. А вот каны это не так уж, чтобы у многих это было. И вот смотрите, как, какие каны будут сорт. Оранжевый, красный, не знаете. Желтый с, с оранжевым. О, красиво. Но ну, мы еще придем посмотреть. Ну и, конечно, розы сейчас цветут. Вот такая картина красивая. Розы. И на заднем плане цветет у нас климатиск. У, у меня тоже есть на участке, но он так не цветет. Мы сейчас подойдем. У вообще огромный разросся. Да, но он у тебя прям вот сплошь, вот этот белый ага, цвет, тоже. как будто вот снег выпал. Да? Белый снег или жгучий клематис, это дикий вид, относится к мелкоцветковым растениям. Его можно одновременно считать и кустом, и лианой. Порой достигает 5 метров как высоту, так и в ширину. Его благоухание напоминает сладкий медовый аромат. Живет он до 25 лет. Уникальность ему придают именно его цветы белого цвета. В период их цветения количество может достигать 400 экземпляров на один побег. Ну или на целый куст приходится свыше тысячи бутонов. Красавица Брунера. Бунера вариегата. Высота растения достигает 35 сантиметров. Листовые пластины крупные, с широкой кремовой каймой. Соцветия метельчатые, темно синие, с мелкими цветочками. Цветет в конце. Здесь детьми. очень много вот таких вот э растений, вот с такими замечательными этими. А вот калематис, он почти как мой. Ой, такой же цвет, только он у меня, знаете, остриями закручивается. Ель канадская коника. Высота дерева около полтора метра. Диаметр основания 80-100 сантиметров. Кронно правильной конусовидной формы. Ой, какая красота у вас! Дельфиниум. Вы мне подарите немножко да. дельфиниума? Да, конечно. Спасибо. Да, да, да, да. Какая красота. Спасибо. Синяя да, серединка, угу. беленькая. А с этой стороны? Серенькая. Она не синенькая, она синенькая. Ну, какая ну да какая-то, да. Да, необыкновенная. Остус перум. Травянистый многолетник. Его родиной считается Капская долина на африканском континенте. Поэтому его иногда называют капская маргаритка или африканская ромашка. Может достигать одного 15 метров. А вот в культуре более принята разновидность высотой до 35 ну, сантиметров. Вы вот, ценю, кстати, всегда, вы любите ее. Да, мы, скажем, вот мне тоже Пойдите нравится. кипить, у тебя же вода стоит. Твои, самой, а излейки этой, вкуснее. Нравится, излейк, а пить, когда излейки? я уходила домой, со мной шли Танечка, Альмира и пушистый серый кот-бегемот. Друзья мои, спасибо, что были со мной. Всех люблю, обнимаю. Хочу, чтобы у вас лето прошло замечательно. Чтобы на это время, хотя бы на это время, какие-то горести остались где-то там, вдалеке, чтобы.